привет всем зрителям и подписчикам моего канала в этом видео я покажу какие две гривны монеты могут стоить больше 3000 гривен и была продажа недавно на аукционе если интересно продолжайте смотреть еще хочу сказать, что, ребята, подписывайтесь на мой инстаграм, ссылочка будет в описании. Также есть группа в Telegram, в которой можно бесплатно оценить свою монету, пообщаться с коллегами-нумизматами. Присоединяйтесь, ссылка будет в описании. Набираем туда активных людей, если вам тема интересна. Присоединяйтесь к беседе, буду очень рад. Перед вашими глазами вы видите банкноты 2 гривны и как они менялись с дизайна 92 -го года. На самом деле мне дизайн очень нравится, тот, который был. У него свой особый шар необычные конечно степеней защиты у этих банкнот не так и много но какой-то какое-то свое настроение эти банкноты несут и честно скажу мне вот этот дизайн ближе всего как говорится ближе всего и потихоньку постепенно у нас добавлялись конечно степени защиты на разных банкнотах менялся дизайн менялись подписи глав национального банка и монета и банкнота каким-то образом трансформировалась вот здесь вы можете увидеть разок оригинальную с видите каким номером довольно интересно некоторые люди коллекционируют полностью да от одной гривны до 500 и уже теперь до 1000 с такими вот надписями вот такие деньги с конкретными даже номерами вот, и сейчас, также сейчас вот такой вот у нас был дизайн из таких недавних вы могли вспомнить. И подписи, единственная подпись глав Национального банка у нас менялись. Это вот монеты, это вот банкноты 2018 года. А, ну что ж, давайте перейдем к тому, насколько же ушла 2 гривны 2019 года и почему у нее такая цена. Браки могут быть... Как на обычных банкнотах, там разные форматы браков. Может быть, отдельное видео сниму. Если тема интересна, я расскажу. Так и браки могут быть на монетах, которые чеканятся. Это могут быть не прочеканы, это могут быть а, повороты. Если тема браков, кстати, вам интересна, напишите мне в комментариях. Если будет много комментариев, я сделаю отдельный выпуск конкретно по бракам, например, монет. И вот недавно была продана монета. 2 гривны с 2019 года, в которой аверс и реверс были повернуты на 180 градусов. Как вы видите, в данном случае монетка без брака. И также у нас существуют юбилейные монеты, кто не знал. Есть юбилейные монеты Украины, которые можно приобретать в онлайн заказе, либо на слетах коллекционеров. И где-то ну, в других местах, в нумизматических магазинах и так далее. Так вот, видите, как у нас расположен рисунок. Задняя печать, мы видим все абсолютно стандартно, вот, вот, вот таким вот образом. Но в той монете, которую сейчас я вам показываю на вашем экране, Брак, эта монета. Иван Труш 2 гривны у которой Аверс и Реверс повернуты на 180 градусов именно поэтому эта монета цена не такая как обычные монеты 2 гривны за счет вот такого брака почему такой брак мог произойти конечно скорее всего какая-то могла быть халатность в которой просто-напросто монетку не заметили и она попала в оборот возможно это был какой-то заказ или вот так вот монету конкретно сделали вынесли и потом соответственно каким-то образом продали или пустили в оборот но мне почему-то кажется что это просто не заметили такие браки случаются и вполне вероятно что если вы пересмотрите свою коллекцию юбилейных монет украины вы найдете какие-то разные браки повороты например как в данном случае. Но это довольно редко, потому что есть определенная служба Национальной банки, которая следит за тем, чтобы таких браков просто-напросто не было. Я хотел сказать, что у меня скоро будет новый ролик про 2 гривны. Гляньте, какие покрыты 999 пробой золота. Я их разыграю, именно эту монетку. Так что следите, подпишитесь, пожалуйста. Также Подходит к концу конкурс, в котором я разыграю монеты 10 гривен. Вот такие замечательные монеты. На канале уже 30 тысяч подписчиков. Так что совсем скоро мы сделаем прямую трансляцию. Она будет проходить в Инстаграм, а итоги видео я обязательно выложу на основном канале. Так что следите за информацией во вкладке ⁇ Сообщество ⁇ Там появится э, информация, когда у нас будет прямой розыгрыш. Возможно, что-то в прямом эфире также разыграем. Это будет проходить в Инстаграм. Обязательно подпишитесь на мой Инстаграм, ссылочка будет в описании. Ну что ж. Вот такие подарки и, конечно, подарки от спонсора видео это Violet. Если понравился этот ролик и вам нравятся эти банкноты, напишите, какая из них вам нравится больше всего. Какой дизайн, возможно, такой или такой, юбилейный или в золоте. Напишите, пожалуйста, мне в комментариях. И спасибо за просмотр. Ставьте ваши лайки, чтобы я понимал, что вам нравится такой формат видео. И пишите идеи, что вам хотелось бы еще увидеть. До новых встреч, друзья. Всем пока.